Если нам просто поменять это одно, если нам найти сильную на долгий срок фигуру, это другое. Поэтому говорит там, говорили и повелка, да, и бандурка, и кочетов. Но во-первых, все эти три, скажем, фигуры, они очень разные, да. Игорь Николаевич, это управленец города Киева, нам да, все время он в таком творческом порыве, конфликте, высказывает свое мнение, не боится. Правильно это или неправильно, и хорошо это, хорошо, я не знаю. Александру Ивановичу, я думаю, что Александру Ивановичу просто нужно хорошую пенсию, Манурка, и это нормально, потому что это не тот юный возраст, который чисто физи, не физический, то есть как управленец, как помощник да, в свое время Григория Михайловича. Это незаменимый был человек, но он сам ни одной организации не возглавлял. И сегодня есть тоже величина возраста, я считаю, что человек должен быть до 50 лет. В этом как бы, выигрывает повелка, допустим, но повелка сегодня занимает очень серьезную должность в Верховной Раде. Это бюджетный комитет. Президент Федерации должен объединить профессиональный футбол, то есть это тех людей, которые его финансируют, должен быть для них авторитетной фигурой. И, не так, чтобы они собирались или не собирались, а вести работы Было так, чтобы они вместе обсуждали и развивали футбол. Они боролись, кто сильнее, кто лучше или кто богаче, да, как мы слышали уже. Поэтому вот такая должна быть. И во-вторых, он должен видеть на много шагов вперед, как будет при данной тяжелейшей ситуации развиваться футбол. Не получится ли так, что он придет, а финансирования не будет, и он просто физически, не сможет ничего сделать, даже при большом желании. Видископ.